Когда не носишь серьги две недели, То надеваешь снова через кровь. Проход души ведет себя, как в теле. Ни на секунду не снимай, любовь. А если снял? то положи в местечко для внучки, чтобы однажды под метель достать уже винтажные сердечки и принести капризницы в постель. Так зеркало рванется, чтобы увидеть, разбудит маму, чтобы показать, но не поймет, что у нее могли быть и волосы другие.